Всем привет, с вами Максимка. Ну вот и подошел к концу 2017 год. Для нас этот год был трудно. Но вот приходит новый год, 2018. И надеюсь, будет все хорошо. Будет, ну как я надеюсь, оно и будет все хорошо и будет лучше всех. Так что поздравляю всех, всех-всех-всех поздравляю с 2018 годом. Желаю самого-самого наилучшего. Чтобы все ваши мечты сбылись. Так что всех с новым годом, ребята. Все будет хорошо, все будет окей. Okay.